и коворкинг-зона, и, так сказать, зона отдыха. Но в европейских странах это очень часто практикуется, и Институт международных отношений и истории Востоковедения тоже хочет следовать этим же традициям.